Доброе время, добрые люди! Мы начинаем прямой эфир. С вами ваш друг Андрей Шаура и команда «Успех вместе». Сегодня для вас мы приготовили уникальный подарок. Представляете, для вас будет выступать уникальный человек, бизнес-тренер, а также и голливудская звезда, человек, который снимался в разных фильмах. И я вижу, что связь сейчас отличная, и я сразу буду э, э, не тратить наше время, потому что с этим человеком а, очень тяжело договориться. Этот человек сегодня занятой, важный, и он успешен, он очень успешный человек. Я вижу, друзья, а, что у вас отличное настроение, мы вас всех поприветствовали, а, напишите, пожалуйста, кто с какой страны, кто с какого региона, здесь присутствует сразу же Турция, Израиль, Германия. Смотрите, сколько регионов. Канада, Америка, Германия. Вот вы видите Ларин на связи справа, вы его можете уже видеть. И множество стран, более 30 стран в эфире находится сейчас. И Грузия, и Казахстан, и Молдавия, и Америка, и Италия, и Испания. И мы сейчас будем приветствовать нашего гостя. И ему будет помогать э, уникальный голос, это Елена Наш партнер, наша замечательная палочка-вручалочка. И мы приступаем. Я вижу, что вы готовы. Возьмите ручку. Мы будем брать интервью у Лари И также задавать ему вопросы. И он будет давать вам рекомендации. Но коротко про этого человека. Давайте посмотрим в интернете информацию. Есть такой сайт Википедия. И вы видите, что Ларри на сегодняшний день известен, и про них пишут даже в Википедии. А, также вот вы можете посмотреть биографию и роли Ларри в разных фильмах. Он участвовал в Спайдермен 1, Спайдермен 2, а, множество разных а, фильмов, а, выступал на разных а, программах NBC, ну, это телевидение, MTV, NBO, Lifetime. Посмотрите, сколько десятки разных телевидений, десятки фильмов. Также он э, был гостем в рекламных разных роликах. Coca-Cola, Pepsi, Sneakers, McDonald's. В общем, Virgin American это Ричард э, Брэнсон, Миллиардер. Э, лично вот его приглашал в рекламе. Много-много разных людей. И сейчас мы с вами посмотрим. Да, я вам дам ссылочки сейчас. И хочу вам показать просто фотографии. Вот он с Гибсоном. Видно, да? А вот э, Холли Долли. Э, Пэрис Хилтон. Знаете, да, Пэрис Хилтон? И вот сам Ларри. То есть человек успешен. Человек обеспеченный. Человек сегодня э, сыскал славу в разных странах мира. И вы не поверите, Ларри сегодня выбрал бизнес, он является топ-лидером компании Brain, то есть его уровень самый большой в мире и самый большой чек. Компания Brain стартовала 15 января 2014 года в мире на англоязычном рынке, заняла первое место в январе и за последних 6 месяцев вы видите, компания занимает первое место, большой отрыв. И без риска, без продаж, без инвестиций вы в этой компании можете делать интернет-бизнес, домашний бизнес. И Ларри э, является здесь ключевой фигурой, потому что он знает, как это делать. Ларри сегодня 39 лет. Вы посмотрите, как он выглядит. И его друг – это знаменитый Эрик. И вы можете сейчас все услышать прямую прямо от лари сейчас я полностью включаю skype и друзья давайте с вами будем задавать вопросы лари это вам ссылочки про лари потом посмотрите фильмы фотографии и так далее лари, hello, привет Yes, hello. How are you doing? Варина, nice. uh, Елена, uh, пожалуйста, помогай нам, так как я английский не знаю. Да, да, uh, конечно. Лари, тебя видят сейчас более чем 30 странах мира uh, люди разного возраста, разного уровня, uh, люди, которые сегодня хотят быть успешным и хотят uh, достигать результатов. И у нас uh, к тебе uh, такой вопрос, как ты на сегодняшний день достиг таких результатов? Как ты э, стремился, как ты взял ответственность за э, свою судьбу и что тебе помогает? Расскажи немного про себя, расскажи свою историю успеха, пусть люди узнают про тебя и почему ты потом пришел в компанию Brain, хотя ты и так обеспеченный, у тебя есть деньги, у тебя есть шикарный дом, машины и у тебя есть друзья во всем мире. Mm. Uh, so, Larry, you are watched right now um, in this um, small room, where, when uh, there are um, 600 people, they are from uh, over th 30, 30, well, I'm sorry, I'm nervous, uh, from 30 countries, uh, like Moldova, Russia, Ukraine, USA, like you're from USA also, and um, like many others. and. Uh, these people want to get success with brain abundance. They want to know how to do that. And like first few questions that Andre asked uh, was, uh, how did you get um, um, how did you get your success and results with brain abundance? And how did you motivate yourself? And what helped you? And so what did you do to become successful in this company? Yeah, absolutely. You know, Eric Caparisi, um, he's the CEO and I've been friends with Eric for many years. I've worked with him a couple of different times. But when he showed me this product and it had to deal with the brain, you know, my dad was a network marketer for 40 years. So he taught me everything I know. Um, three years ago, he had a really, really bad stroke and it really affected his brain. And then also my grandmother has dementia, early stages of dementia. So when I first heard it was a brain product, I really wasn't interested in building it right to begin with, but then when I got my family members on the product and what I've seen, how it's helped my dad with his stroke and how it's helped my grandmother with her short-term memory, the product's amazing, and that's why I really started building it because with a product that works and helps people, you can start a great foundation, which is what we're doing here at Brain Abundance. Okay. Эрик, вернее, Лэри пришел в эту компанию, когда он узнал, что Эрик Капролисе создал компанию на базе продукта, который посвящен работе мозга. И Лэри работал с Эриком во многих других, во многих других компаниях еще задолго до компании Brain Abundance. И у Лэри отец занимался с маркетингом около 40 лет. И как бы, его отец научил многим как бы, разным так, фишкам в сетевом маркетинге, как правильно работать, что нужно делать. И как бы Лэри уже проработал во многих компаниях. И он... а, три года назад у его отца был инсульт. И как, бы, как только Лэри узнал про компанию, которая помогает а, работе мозга, у которой есть такой продукт, он сразу включился. И также у его бабушки была деменция. И... Как бы это тоже связано с а, работой мозга, то есть когда нарушается память, и человек забывает какие-то отдельные вещи или очень, многие, или очень много главных событий из жизни. И а, он заказал этот продукт для всей своей семьи, и продукт помог и бабушке, у которой была деменция, и отцу, отец чувствует его себя гораздо лучше после инсульта после трех лет и то есть когда лэри увидел что продукт действительно хорошо работает он начал строить бизнес в компании получает спасибо лэри получается несмотря на то что он обеспеченный человек несмотря на то что его приглашают в разные сериалы фильмы берут интервью разные рекламные проекты он что здесь для себя увидел он хочет здесь помочь людям его цель здесь какая? Ведь он и так миллионер, богатый человек. Для чего он здесь? Uh, So Larry Andre says that um, you are like a famous person in the. Say you are um, performing in different series. Um, people take interview from you. And so um, and he asks, uh, what did you see uh, in this company? What why did you came exactly here? And um, like, um, uh, he said, like, even though you are like a millionaire in the film industry, so why did you came like to earn money or to help people? So what's your goal with this company? Well, I do. I've got an identical twin, so I do acting. I've always done the stuff like that with the modeling, but I've always been a network marketer because of my dad. You know, my dad was a network marketer for 40 years, and he taught me everything I know. So, I mean, I, I do the stuff out here in Hollywood, but I've really always been a network marketer. The one thing in particular with Brain Abundance is I think for one bottle, anybody in the world can start their business. We've got capture pages. Um, our team is doing tools like in Spanish and Russian. So you've just got a one bottle business that can literally return, you know, if you plug in like your team's plugged in, we've got people already making thousands, tens of thousands of dollars, and we're not even, you know, three months old. So I think brain abundance is a very unique product. I don't think we have any competition. It's not like a weight loss or a juice or something like that. We have a unique product and we have the perfect price point. So I really want to help People. I mean the product has helped my entire family but then obviously with that if you plug in and you're promoting a one bottle business you can make incredible residual income as well and brain abundance has everything сказал что как бы у него есть брат близнец с которым они в основном занимаются в киноиндустрии как бы они снимаются в кино по отдельности и не только занимался он только снимался в кино и в рекламах. Он а, практически, ну, он, насколько я знаю, он 25 лет занимается сетевым маркетингом, благодаря своему отцу, то есть как бы его основной бизнес всегда был сетевым маркетингом. И он считает, что а, в данной компании очень хорошие условия на которых любой человек может прийти в компанию и начать зарабатывать потому что для того чтобы войти в бизнес требуется всего лишь один заказ одной баночки и ежемесячно вы заказываете только одну банку продукта которая стоит 60 долларов и компания только начала работать но многие люди уже зарабатывают десятки тысяч долларов и компания Предоставляет своим партнерам множество инструментов. Сейчас компания работает и над испанскими страницами захвата, и на, рус... и на русском, и на английском, и будет дальше продвигаться. И Лэри считает, что он как бы готов помогать людям, продвигая продукт этой компании, потому что этот продукт помог всей его семье. И он считает, что этот продукт, если он действительно работает, то его нужно продвигать и дальше, и дальше, и дальше. И так как продукт действительно уникальный, то он будет с этой компанией работать долго. Я вот хотел такой вопрос задать Лэри тебе. Тебе 39 лет, но ты, я тебе честно могу сказать, объективно выглядишь моложе многих мужчин, которые младше тебя. Я смотрю, что... У тебя совершенно другая кожа, цвет кожи, у тебя другие волосы, у тебя нет живота. То есть, правда ли то, что ты действительно сегодня разбираешься вот именно в питании, и ты следишь за этим, и правда ли, что это работает? Правда ли, что вот Brain Full Plus в данном случае заменил все другие продукты, и ты сейчас потребляешь вот это питание, и это фактически 15 лет жизни – это красота, это другой стиль жизни, это помощь людям. То есть правда ли это вот, что это вот так действительно помогает, потому что у нас люди живут, я не знаю, понимаешь, это что такое деревня, но у нас чуть ли э, в анекдотах рассказывают, медведи по улицам чуть ли в городах не ходят. Вот правда ли, что это вот так помогает людям, которые давно пользуются этим продуктом? Я знаю, что Астаксантин пьет Мадонна, шведская команда э, по хоккею пьет Астаксантин. И ты, я смотрю, очень молодо выглядишь. Это помогает тебе именно вот такое питание первого класса. Угу. Так, сейчас секундочку. Um, so what Andre says that um, you're thirty nine years, uh, you're thirty nine years old, and that you look much younger than you are, <laughs> and that uh, like you have different skin, different skin tone, different hair, like you don't have tummy, and um, he says, <laughs> uh, how did? Um, How do you how do you take care of um, your health? Does it is it like special food or does um, has BrainFuel Plus changed like all the medications that you were probably taking? And um, does BrainFuel Plus really help um, that way? Um, also, in addition, that you look younger, um, is it like the work of um, BrainFuel Plus? And you know, it's like uh, many. Uh, famous people like Madonna they also take astexantine and uh, like um, so it helps to um, to prevent to prevent um, um anti-aging yeah anti-aging yes and um does it as you know like Uh, he says uh, something about that joke that uh, you know, different many people in Russia live in the countryside, and there are like jokes that uh, bears uh, scroll down the um, uh, streets in Russia. <laughs> and um, uh, he also asked, um, does um, like food of first class help you to stay younger, or is Brainfuel Plus? Um well one thing about brain fuel plus you know I, i do exercise a lot and i eat really healthy so but the one thing i notice is when i fly i have a lot of anxiety like on planes and stuff So since I've been taking Brain Fuel Plus, I don't have that anxiety anymore. Another thing is it's really helped with stress. I mean, I've noticed it, you know, you're just not as stressful like over bills or whatever stuff going on in your life. It helps you handle stress. I'm also sleeping through the night. I used to get up three or four times a night, go to the restroom, whatever, couldn't sleep. And now that I'm on the brain feel plus, I sleep all the way through the night. So you wake up energized, you wake up rested. So that really helps you too with your overall health. And even on the conference calls that I do, I used to have to make bullet points for all of my calls and I don't have to anymore. I know exactly what I want to say. I can literally do 30 things in my head just off a chart just remembering what I need to do and I'm really focused now. So the products really help me with energy. There is an anti-aging thing also in the product, but it's just sleeping through the night, you know, eating healthy and overall those 13 ingredients that are in that product they really give your brain the nutrients that it needs and that helps your entire body that's another reason I love this product it doesn't matter if you're not healthy if you're young if you're older it doesn't matter because everybody's brain needs these nutrients nutrients and there's never been a formulation like this okay thank you Лэри um, сказал, что есть как бы одна вещь, которую он делает, это занятия спортом ежедневные, это правильное питание и как бы все это вместе с продуктом Brain Fuel Plus, оно дает огромные результаты, и а, как бы его отзыв о продукте такой, он а, сказал, что когда он раньше летал на самолетах, у него было, а, он все время беспокоился, а, то есть сейчас как бы этого беспокойства нету, так как он а, часто летает по стране и по штатам. И также а, благодаря продукту он больше... А, у него нету стресса там, насчет, а, допустим, там, оплаты счетов или еще чего-то другого. Сейчас гораздо лучше сон. То есть он раньше просыпался по 3-4 раза а, ночью, и, и сейчас как бы такого нету. А, то есть и каждый день он проводит звонки для команды. Это как бы онлайн-звонки, на которых присутствуют очень многие, как, бы так, как и лидеры, так и другие партнеры команды приходят на звонки. И, в общем, ему тоже продукт помогает, и он может это делать каждый день не уставая. И как бы больше концентрации на той, на той или иной задаче, он, как бы, он чувствует, что он может сделать 30 вещей за раз и чего он не мог сделать раньше, и продукт дает больше энергии. Да, как бы в продукте есть и антивозрастные компоненты, такие как астанксантин, и, то есть как бы все эти 13 ингредиентов, собранные вместе, дают нашему мозгу все, что можно было бы пожелать, и как бы не имеет значения, сколько вам лет, там, мужчина вы или женщина. То есть как бы не было этот продукт, нет противопоказаний для продукта. И то есть любой может принимать его, и как бы у всех будут результаты. То есть, как бы срок результата, это зависит уже от организма человека, это индивидуально. Отлично. И услышав вот именно вот это от человека, который. 39 лет выглядит именно вот так, который звезда Голливуда, который обеспеченный, который 25 лет помимо этого занимается сетевым бизнесом, давно заработал свои миллионы долларов. Я понимаю, что за этим человеком я пойду, и я вижу, что он выбрал вместе с Эриком компанию номер один в мире. То есть, правда ли, что сегодня компания Brain About работает официально? что компании есть лаборатория, ученые, что есть сертификаты, документы, что сегодня этот продукт берут в Новой Зеландии, в Америке, в Канаде, в Филиппинах, в Малайзии. То есть получается это домашний бизнес, но это не просто бизнес, это еще и 15 лет жизни для каждого из нас, для нашей бабушки, мамы, детей. То есть правда ли, что сейчас наша компания лидирует и... Еще я знаю, что вводятся новые продукты для детей, для животных. То есть у нас очень большие перспективы в этом бизнесе. Это так? Mm -hmm uh so okay hearing that from um well, i will translate that now uh hearing that from a person who is uh 39 now and who looks younger much younger and he's uh like you're in 25 years in network marketing and uh, that you choose you and eric choose the uh, company that is number one uh in the industry right now And Andrey has questions like does it work like officially in many many countries like Malaysia, uh, Philippines, New Zealand and does it have certificates and doctors and scientists and uh, is it true that the product can give extra 15 years to a person and um, that uh, our company has a huge um, Uh, future because of the new products for children and pets, is it so Larry? Yes, um, we actually have distribution centers right now in New Zealand, Canada, America and then we're opening up literally any This week, I mean, we're opening up Hamburg, Germany, which really benefits you guys because you'll have your product so much faster. So we're going to be opening Hamburg, Germany literally any day. I mean, it could open right now today. So, I mean, to open those distribution centers, we have the certification and the documents and all of that stuff. But the Hamburg location will be sending out to, you know, 40 countries, I mean, all around Germany. It'll be going to you guys a lot faster. We do have the children's gummy bears that will be coming out in the next probably six weeks or so. Um, they've already got the formulation. They're just finalizing some of the flavors and the testing for the kids. So that's going to be really, really big. And then right behind that also in formulation, they're going to have a pet's formula, which, you know, a lot, I mean, a lot of people care, you know, more about their pets than the children. So I think that's going to be great as well. We're definitely built for the long time. We have the patent on the product. The 13 ingredients, you know, you might find two or three in one product. You might find three or four over here in this product. They've never all 13 been formulated in one product together, and it's our formulation that is what is getting so many great results. But absolutely, just my personal story, my mom, her mom right now has dementia, and all four of my mom's aunts, my mom's. Um, ants had dementia. So for my mom to get on a product like this at 60 years old, her brain is getting the nutrients every single day that it needs. So it could eliminate that altogether because you know, if someone's in their 80s and they haven't been getting the right nutrients, that's when the dementia sets in and the brain deterioration and all that. So for someone to get on it now at my mom's age, she could literally eliminate that altogether. Absolutely. Okay. Um, uh, да, есть uh, все, что вы говорили, есть. Есть у компании сертификаты, все нужные документы, и в любой день откроется uh, склад в Германии, благодаря которому все продукты будут доставляться гораздо быстрее, и по Европе, и в Россию также. И в компании сейчас... Uh, Практически закончена разработка детского продукта. Они будут выглядеть как мишки гамми, как резиновые конфеты. И продукт выйдет, скорее всего, в ближайшие через 6 недель. И сейчас как бы, есть уже формула, есть продукты, из которых это состоит продукт. И сейчас его тестируют, то есть, чтобы он был достаточно сладким для детей. И также после этого продукта выйдет формула для животных, и как бы есть такая легенда в Америке, что люди больше заботятся о своих животных, нежели о своих детях, и Лария рассказывал про то, как он э, рассказал про продукт своей семье и своим знакомым. То есть у, у его бабушки, у его мамы и у его тети была деменция. То есть как она началась у тети в 60 лет, это очень рано. И она, продукт действительно ей помог, и память намного улучшилась. И также он говорит о том, что... Э, есть разные продукты, ну, допустим, для мозга, в которых там всего два или три ингредиента, но 13 ингредиентов, таких как Brain Fuel Plus, никогда не были э, скомпонованы вместе. И еще он говорил про деменцию, э, про то, что если, допустим, человек 80 лет не получает достаточно питательных веществ, то э, такие про, э, проблемы с головным мозгом начинаются гораздо быстрее, и они развиваются дальше. Великолепный ответ. Uh, я прошу сейчас две-три минуты, я хочу, uh, чтобы люди в чате отреагировали uh, на то, что сказал Лэри. Uh, please, uh, uh, yeah, Larry, just hold on for two minutes. Um, Eric will um, will just open up the chat and people will uh, like leave their reviews. Ребята, ребята, это просто невероятно, но ну, вы слышали, Да. Склад в Германии в Гамбурге вот-вот заработает для всего Евросоюза. Все будет еще быстрее. И вы слышали новый продукт Гамми, мишки для детей наших. Это невероятно. Буквально 6 недель. Буквально продукт, И это просто потрясающая новость. Лари, сейчас в прямом эфире 860 человек. Слышали эту великолепную новость, и бизнес сейчас будет гораздо быстрее продвигаться в разных странах мира. И потом в будущем еще новый продукт. Компания идет, вы видите, правильным путем. Ребята, вы просто поймите, что такие звезды, такие миллионеры, мультимиллионеры, они бы здесь не были. Они бы сюда не пришли, если бы здесь было делать нечего. Ну вы логически подумайте, они снимаются в сериалах, в фильмах. У них, Ломб, у них «Ламборджини», у них Ferrari, у них «Ройс Рольс», у них «Дома». Ну, сами подумайте, что им здесь делать, если здесь делать нечего? Они сюда пришли за другим стилем жизни, за другим уровнем. И я могу сказать, сейчас я как раз этот вопрос передам Лари И, друзья, если у вас хватит терпения, когда закончит Лари. Информацию я вам за 10 минут покажу бизнес-план нашей компании. А сейчас надо уважать нашего спикера, потому что его время очень дорого. Но, ребят в январе 2014 года первое место вот она заняла в апреле 2014 года. Среди всех компаний в мире без риска, без продаж, без инвестиций. Этот бизнес можно делать дома. Через интернет. Можно ему, его делать генералом, миллионером. Раз... Посмотрите, как они живут. Вы посмотрите уровень этих людей. Это наш друг, владелец Эрик. То есть вы посмотрите, какие автомобили, какие дома. То есть эти люди нас научат успеху. И вот сам Ларик, кто опоздал. Это звезда Голливуда. И его постоянно приглашают в разные сериалы. Вот он с Гибсоном, вот они с Долли, вот Пэрис Хилтон, вот сам Ларри. То есть вы видите, что это люди, которые профессионалы. И если вы внимательно слушаете интервью, то Ларри сказал, Ларри сказал важную вещь. Он сказал, я более 25 лет занимаюсь сетевым маркетингом. Он сказал, я более 25 лет занимаюсь сетевым маркетингом, вы не поверите. Он снимается с Гибсоном, с Долли, у него берут интервью, он разную рекламу делает, и он говорит, да я-то, вообще-то мой говорит, основной бизнес, это, говорит, не шоу-бизнес, а, говорит, занимаюсь сетевым маркетингом, более 25 лет. Говорит, вот это, говорит, мне нравится, вот это, говорит, мне нравится, представляете? Вот, у кого плохой звук, нажмите F5, перезагрузитесь. Модераторы, пожалуйста, помогите. Так, я сейчас отключаю чат. Сейчас я буду передавать вам слово, значит, лари И просто я вам хочу сказать коротко. Компания номер один в мире называется Brain. У этой компании большой опыт. Продукт номер один в мире. То есть он побил все рекорды. Компания официально платит деньги на банковскую карточку MasterCard Pioneer. Сейчас вы попали в 1%, и компания платит вам самые большие деньги в истории MLM. 75% отдается в сеть за приглашение от 50%, вот вы видите, до 80% по шестое поколение, если все сложить проценты, и 75% за повторную покупку. Можно по бинару, в глубину, без ограничений получать до миллиона долларов. И Ларри вам расскажет сейчас, к чему вы должны идти, к чему должны стремиться. И вы узнаете, как сегодня достичь максимальную карьеру. Ларри вот-вот уже закрывает бриллианта. То есть он уже платину давно закрыл и скоро вот закроет бриллианта. Итак, отключаем чат и э, задаем следующий вопрос Ларри. Э, уважаемый Ларри! Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты сейчас в компании, находишься всего несколько месяцев, и ты выполнил самый большой уровень, и уже зарабатываешь э, на наши деньги несколько... Так, секундочку, сейчас Лари подключается. Да, и зарабатываешь уже несколько миллионов рублей на наши деньги. То есть, правда ли, что здесь можно вот... Без вложений, без риска, просто приобретая продукт для своей семьи, э, рекомендуя людям в интернете зарабатывать такие деньги. И ты нас научишь в следующий раз секретом э, именно как работать в интернете, как работать по телефону, как работать с Фейсбуком, с Ютубом. Ведь я знаю, что Америка оторвалась от страны СНГ на 20 лет. И я знаю, что ты работаешь в интернете и зарабатываешь большие деньги, и твоя команда. Вот такой вопрос для тебя. Uh -huh. Так, сейчас, секундочку. Uh, so, where you're in the company, um for uh, like uh, since uh, its opening and you earn like thousands of dollars like millions of rubles as we exchange and so um, is it like the um, secure company when you can simply buy product uh, for your family without any investitions and that you um, buying pro this product for yourself and for your family you can uh, earn a lot of money and um, like is it true and also he asks um, like if you could do this uh, that kind of meeting next time uh, will you like, teach the team how to work online using facebook and youtube and all that kind of stuff and how to talk to people like uh, correctly And to how to use phone, how to use like also Skype, and um, um, so yes, that's it. Yeah, absolutely. You know, one thing I love about Brain Abundance. Anybody anywhere in the world can get started for one bottle. You've got a full 30-day empty bottle money-back guarantee, and all you've really got to do is try the product. Because one of my leaders, Randy Steen, says this product works for 100% of the people, 100% of the time, because the 13 ingredients are being absorbed into your system. So whether you feel it right away, or if two or three years from now you realize that you know everything's improving, that's because Because your brain's getting the right nutrients. So we have an amazing product. I call it the one bottle business because you get started for one bottle, you get all of these incredible tools, all of this great leadership, and then it's one bottle a month, which is sixty dollars, you know, fifty-nine dollars plus shipping. One bottle a month is your overhead to run a business that's already in ninety days, paying me over twenty-five thousand dollars a month that's the fastest money I've ever made and I'm working with the best product with Brain Abundance that I've ever worked with because it's helped my entire family this can happen for anybody anywhere in the world We're already in 144 countries with orders, so yes, we absolutely have a great business and it's one bottle a month to stay active and we've already got people that are returning thousands and thousands of dollars a month. That's the residual income and at the end of the day, you got a product with a full 30-day empty bottle money-back guarantee. Everybody on the planet with a brain needs a product like this and we can offer it to everybody, they have nothing to lose by trying it because they can get their money back if they didn't, you, know, whatever reason. Okay, thank you. Um, uh, в компании, как Лэри терять нечего uh, все начинается с заказа одной баночки продукта и как бы, что Лэри больше всего нравится в компании то что как бы, если человеку не понравился продукт, то в течение 30 дней ему могут вернуть деньги за продукт, если он как бы не пошел работать, но, как говорит его друг Рэнди Стин, который также работает в Brain Abundance, он говорит, что для продукт работает у 100% людей, и как бы, с, а, с применением продукта а, а, работа организма улучшается, и работа мозга, и работа всего организма в целом, это все взаимосвязано, и Плюс в этом бизнесе в том, что вам не нужно заказывать очень много продуктов. Вы заказываете одну баночку для себя или для своей семьи. Это всего 60 долларов, точнее, точнее если говорить, 59 долларов плюс доставка. И Лэри очень доволен тем, что он включился в эту компанию, потому что он зарабатывает уже около 25 тысяч долларов. И как бы продукт помог всей его, всей его семье. И, как я уже говорила, в компании терять нечего. Компания работает в 144 странах. И э, при правильных действиях она поможет вам принести тысячи и тысячи долларов. Великолепный ответ. И еще один такой вопрос. То есть я не знаю, ответил он или нет. То есть научит ли нас Ларри, Эрик э, на тренингах именно инструментам работы э, в интернете? Я понял, что достаточно брать одну, одну бутылочку для себя, или брать э, 6 бутылочек, это еще дешевле будет. Баночка будет от 37 долларов с доставкой, если брать для мамы, для папы. То есть получается, если берем 6 баночек, то с доставкой от 37 долларов стоит. Если берем одну, то дороже в два раза. И это мне понятно. А вот э, наши люди, которые будут ходить на портал, которые будут в этой команде, в этом бизнесе, то есть расскажет ли им в будущем Ларри, Эрик и другие наши лидеры, как работать именно современно. То есть, что такое сетевой бизнес по-настоящему. Потому что в Америке все по-другому. У нас бизнес образно люди лопатой строят. А я понимаю, что мы живем в 21 веке. То есть, будет ли у нас поддержка информационная, какие-то страницы захвата, ролики, тренинги. И возможно ли когда-то, чтобы сам Ларри Прилетел, к примеру, к нам в Россию, где будет на стадионе 3000 человек, и чтобы он там выступил и рассказал историю и помог людям в этой жизни изменить свой уровень жизни. Mm -hmm. um... And Larry, you have an answer to the question There was, um, he asks, Andre asks, if um, will you teach people and the team um, how to use uh, different strategies like internet tools, like capture pages, um, like Facebook, YouTube, um, um, how to talk to people correctly, and like you or Eric, And um, what about also capture pages and videos that uh, company provides, will they be available in Russian? And uh, he also asks if you could um, like one day fly to Russia and perform in front of 3,000 people in a stadium uh, with the <laughs> training and uh, that could change people's lifestyle. Yeah, absolutely. I couldn't. Honestly, I remember there was a second part of the question, but I could not remember what you asked. So I, that's why I didn't answer it. But um, absolutely, you know, I'm I'm not the biggest social networker. I, I really build my business, and this is just me personally, just people I've worked with in the past or people I come into contact with. Because the one thing about brain abundance that I really like is... Is it's it's a simple product that everybody needs. I mean, I truly. My mom has nurses like at that my, at my grandmother's nursing home. My mom has a large group of nurses that are now taking the product and promoting the product. Um, I know teachers that are not network marketers. Teachers that are sharing it with other teachers. So this is this is bigger than just MLM. This is bigger than network marketing. This is a product I think that will reach the masses all around the world because it's a unique product and a lot of people you know need this product but I mean I absolutely um, myself and Jelena have already done the compensation video in Russian we have a really incredible product video which is the doctor talking about all 13 ingredients and what they do for your body um, and your brain so we're gonna have that video coming out soon and I'll have Jelena also translate that um, I've already pushed the brochures probably the first two languages that they're gonna be in is Russian and Spanish Um, so that's going to be coming out but yes we have a lot of tools and Eric has already mentioned maybe even July or August for me and him to actually come to Russia and meet with your leaders because I mean hands down right now your group is the biggest fastest growing group in the company and I mean you guys have more leaders on the leaderboard than any other team I mean you can see the flags from Russia so just congratulations and absolutely myself and Eric will be coming there very soon and there will be a lot more tools coming out in Russian and I'll train y'all every way I can online and Facebook and stuff like that Окей, okay, thank you. Uh, как, бы, как Лэри сказал, он строит бизнес uh, уже в течение 25 лет, и он, как бы, да, он использует uh, и Facebook, и другие uh, инструменты, но в основном uh, он работает с людьми, с которыми он работал до этого в других компаниях, и также uh, знакомится с некоторыми людьми, если они, uh, допустим, добавляют ее в друзья на Фейсбуке или. Ну, через а, интернет. Также у его мамы, когда была деменция, у нее было много врачей, которые ей помогали и с а, лекарствами, и с другими вещами. И как бы эти врачи а, тоже сейчас включились а, в компанию, и они работают у Лери, и они продвигают продукты, и маркетинг-план, и также учителя а, тоже работают в компании и как бы Лэри считает, что этот продукт нужно продвигать а, именно в массы, чтобы больше, а, большее число людей узнало о продукте и насчет инструментов компании а, есть уже видео о маркетинг плане и на английском и на русском, которое перевела я и скоро будет видео о продукте а, которое выйдет на английском и я также переведу его на русский, оно будет доступно в России а, также сейчас компания переводит брошюры и а, у Лари еще точно не знают, но, возможно, в июле или в августе, если будет время, они приедут в Россию и э, как бы, поздравят команду с тем, что как бы самый большой, э, команда из России э, растет, как бы, растет э, быстрее всего в компании. И примите поздравления от Ларри. Вау, супер! Ребята, вы слышали, что, возможно, сам Лари и Эйк Эрик... В июле или в августе могут даже уже приехать в Россию, если мы с вами будем трудиться. Вот как... Вообще стоит иметь дело, где мультимиллионеры говорят, ребята, если вы делаете, мы вкладываем деньги, мы даем знания, мы даем страницы захвата, и мы прилетим к вам, возможно, даже уже в июле и в августе. Если честно, я думал, может быть, через год. А тут практически вот уже, представляете, июль, август. Даже может быть вот такое быть, Но это что-то невероятно. Я никогда в жизни не видел столь открытых, честных, порядочных людей, которые переживают за идею, за миссию, за людей. И которые готовы отдавать от компании 75%. И если вы сейчас вступите в эту компанию, ребята, в рунах то руна судьбы это новый уровень жизни возможно вам сегодня послали руну и это руна которая говорит о том что если ты здесь то ты успешен то ты достигаешь результатов и после вот такого выступления у меня появляется гораздо больше желания делать этот бизнес гораздо больше готов делать с утра до вечера подымать людей, потому что это просто невероятно, просто невероятно, ребята, и это факт, то есть люди говорят, вот вам сертификаты, вот вам склад, вот вам новые продукты, мы улучшаем все, мы делаем, и это, конечно, классно, потому что обычно компании и лидеры хотят заработать только для себя, а они говорят, мы приедем вас и поздравим, поздравим вас, давайте делать дела, ребята. Давайте делать, ребята, дела, чтобы они действительно приехали. Расслабляться сейчас некогда. И так как у Эрика и у Ларри время ограничено, то у меня осталось несколько вопросов, и э, после этого проведу вам бизнес-план за 10 минут. И такой вопрос, э, значит, э, Лари, Лари, э, мы знаем, что 29... 29 мая 2014 года в 19.30 Москвы на портале будет выступать Эрик, то есть мультимиллионер. Он начинал свое детство, продавал пончики. Сейчас этот человек известен в разных кругах. У него есть Rolls-Royce, Ferrari, Бентли, 3БМВ, Ламборджини. У него есть прекрасные дети, прекрасная жена, прекрасная мама. Он зарабатывал, смотрите, обычным дистрибьютором 1 миллион 36 тысяч долларов, 35 миллионов рублей. И сам Эрик 29 мая 2014 года будет выступать на портале «Успех вместе». Кто дату записал? Запишите, пожалуйста, дату, ребята. То есть 29 мая будет выступать Эрик. Эрик в 2012 году... Попал в топ-50 лучших тренеров мира. То есть, его приглашают на стадионы. Он проводит тренинги в интернете. Он путешествует по миру. У него есть своя фан-страница. Он создал благотворительный фон. То есть, вот сам Эрик будет выступать на портале. И у меня простой вопрос. Простой вопрос, значит, человеку, который Эрика действительно знает. Ларик, скажи, пожалуйста... Вот уже известно, что мы договорились, и что сам Эрик 29 мая в 19.30 Москвы будет выступать на портале. Ну то есть просто мультимиллионер, мировой тренер. Его час консультации стоит десятки тысяч долларов. Вот если люди не придут через неделю ровно на эту встречу, они что-то потеряют или наоборот приобретут, если не придут? То есть они, если не придут, потеряют или... Если они не придут, приобретут. А если они придут, что они получат? Вот такой вопрос. Ты ведь знаешь, что это за человек? Это человек успех. Расскажи о нем. Стоит ли вообще приходить или пусть они идут, смотрят э, сериалы разные? Solar, we have already booked uh, the, this meeting with Eric next uh, week at um, half past eight Pacific. And uh, on Thursday, on the 29th of May, and um, um, Andrea asks, uh, for example, if people ca uh, came to this um, event, um, uh, what would they get from Eric? What kind of like, support or uh, what would he tell to the company? And so if they like, didn't come, uh, would they lose anything? Yes, absolutely. I mean anytime you can hear from the CEO of a company first of all, that means that you and Andre have the full support of this company. So to be here and hear Eric, he's going to tell you why he formulated the product. I know he's got some personal stories there, what the product's done for his family, what he absolutely sees as a vision for Russia. I mean, we're going to be coming to Russia in the next couple of months because you guys are doing such an incredible job building such a great team. So anytime I get a chance, if I'm in a company to hear the CEO speak, you can't relate, That if you're not there live and in person to hear it from himself, it's it's just not the same if you hear it second hand or third hand from your team. So I mean, you know, and Eric's gonna take he's gonna take time because he really thinks a lot of this team. And I would have everybody there. I mean, that's where you're gonna have that's where you really start to build a business when the CEO is telling you that you're the number one team in the company and why he made this product, why he brought this company together. I mean, he's the brain behind this whole thing, truly. So I would not miss that meeting. Лэри uh, не советовала бы пропускать такую встречу с президентом в следующий четверг, потому что Эрик uh, расскажет о том, почему он сделал этот продукт, uh, как продукт помог его семье и почему он открыл именно, компанию, именно эту компанию, и как он собрал ее все воедино, и поэтому как бы, uh, лучше всего услышать не из второго и третьего лица, а лучше услышать все онлайн. Отличный ответ, то есть все понятно, то есть лучше услышать от человека, кто это создал. И три простых совета, которые надо делать людям в течение недели или в течение месяца. Uh, so, uh, Андрей, это последний вопрос? Нет, это, uh, то есть еще будет uh, вопрос по музыке, по фильму, ну то есть просто вопрос-ответ. А сейчас просто три главных совета. Okay, uh, so Larry, could you give like three main advices what people should do during the week or during the month? Yeah, let me say one thing, too. I will do that. Um, one thing about Eric, when he gets excited and he knows a lot of people are there, sometimes he gets excited and he spills secrets that I might not know yet. So next Thursday could be a really, I mean, y'all might get some stuff that I don't even know yet. So I would definitely be there. Um, one thing I would do, honestly, with Brain Abundance is it, it's one bottle and the product is already proven to work. So I would just be sharing it. Don't worry about, no, this person's not a networker. This person's not interested. I personally share this with everybody because you know what I'm getting is people are trying the product. They're calling me back in a couple of weeks saying, wow, this really helped my mom. This helped my dad. This helped myself. You know, how can I turn this into a business? I really feel that if you lead with the product, it's such a strong product, people are getting results, then they will come back to you and say, how can I make money with this? How can I share it with people and build the business? Because if you really focus on the one bottle business, It's a perfect price point to help a lot of people. There's a lot of economies all over the world that people are looking for a low startup, which we have here at Brain Abundance. You've got a great product with a full 30 day empty bottle money back guarantee. So I would just encourage people to share it with everybody. You don't have to give them, oh, you can make millions of dollars, you can make all this money. Just say, look, this product is helping a lot of people and I would really like you to try it and let me know what you think. There's a full 30-day money-back guarantee. I use that money back guarantee every single day because that gives me a full proof like a bulletproof vest I have nothing to lose by sharing it with everybody cuz they're gonna get their money back if they decide they don't want to do it or they don't like the product or whatever so just talk to people just say hey this product helping a lot of people check it out that's it just open the door and they'll walk right through it okay so it's like the main thing yep. okay um вам нужно как бы фокусироваться больше на продукте, ну, потому что продукт, а, а, от продукта люди получают огромные результаты, и то, что вам нужно делать, это просто делиться продуктом с людьми, с каждым, кого вы знаете, и когда люди Например, как у Лэри было, многим людям он рассказывал о продукте, потом они получали результаты и приходили спрашивали, как можно с этим заработать. И потом они начинали строить бизнес. То есть самое главное – это рассказать о продукте, о том, как продукт работает и что он делает для вашего мозга и для организма. И то, что как бы, цена идеальная и как бы, не надо вкладывать тысячи долларов в то, чтобы получить продукты в то что начать зарабатывать. И то есть вы просто открываете людям двери и как бы, они к вам приходят. Отлично. И теперь просто вопрос-ответ. Твой любимый фильм? Uh, so there, it's gonna be like question and answer session. Uh, like, what's your favorite favorite film? My favorite film? Um... I like Spider-Man, but I also like working with Adam Sandler when we did Jack and Jill. That was like a year and a half ago. So Adam Sandler was really cool, so I really like working in that one. And then we did the Fear Fager, which I, I didn't like that, but we won the $50,000. Любимый фильм у Лерик, которых он снимался. нравится Человек-паук. Также ему понравилось работать с Адамом Сендлером в фильме про Джек и Джилл. И как бы если выбирать из шоу, то ему нравится фактор страха, где они участвовали вместе с Гэри и выиграли 50 тысяч долларов. Вау, wow, супер! Твоя любимая музыка. What's your favorite music? Um I really like everything. Rock. I mean, I'm originally from North Carolina. You can probably hear my southern accent, so I like country music. I like all kinds of music. Не очень рэп, но я имею это не люблю рэп музыку. слушает uh, в принципе всю музыку, как бы это зависит uh, наверное, от настроения больше. И так, он из Северной Каролины, uh, то как бы немножко слышно его акцент, и, но он, ему нравится и рок, и кантри-музыка, но как бы он не слушает рэп. Uh -huh. Понятно. Твой любимый актер? Uh, Larry, what's your favorite actor? Um... Oh, probably, I mean, Adam Sandler, I like Brad Pitt, I mean, there's some good ones, um... Matthew McConaughey, um, Michael Douglas, I mean, there's a lot of them, I like a lot of those actors. Is my video still on, Jelena, because it set a little problem with my video No, He no, it's not, say... it's not. Okay, hold on. Okay. Uh, okay, hang on, hold do... on, okay, hang on. Okay, there we go. Yeah. Yeah, good. Okay. Adam Sandler, Brad Pitt, Matthew McConaughey, Michael Douglas. Excellent. What's your favorite kind of sport? Football, basketball, again from North Carolina. I mean, we're right there with all the colleges, Duke, Carolina. So I, I like all those. Um, soccer. I mean, I watch all kinds of sports. Лари нравятся разные виды спорта, но больше всего футбол и баскетбол. Твоя любимая книга по развитию личности? What's your favorite book that is connected with um, uh, developing yourself? I love um, Jim Rohn. Jim Rohn was one. I'd always listen to his tapes and stuff. Definitely Jim Rohn. Um. Как вы слышали, любимый – это Джим Роун. Понятно. И тебе сейчас предоставляем слово, чтоб ты пожелал людям от себя то, что хочешь, и мы ждем тебя в следующий раз. А я сейчас расскажу им после тебя за 10 минут бизнес-план. Uh, so now you have, like, um uh time to give people like uh some wishes what you can tell to people and like to um encourage them somehow yeah absolutely i mean you guys honestly you're growing one of the biggest teams in the company so you've got my full support you've got eric's full support and just know that you've got an incredible product that you can share with everybody. Everybody watching me right now, either you or somebody in your family needs to be taking BrainFuel Plus because it's helping a lot of people. That to me, what it did for my dad and my grandmother and my mom, that is the reason that I want to share this product with everybody on this planet because I think that everybody on this planet with a brain can be taking BrainFuel Plus and needs to be taking it. So it's almost became a personal personal mission because you know my dad when I was home for Christmas he couldn't even communicate he could not even he didn't even know if it was morning or night he really was just so foggy he didn't know anything So, and now he's been taking the product for four months. I mean, he he's feeding himself. He's carrying on conversations. I talk to him on the phone every single day. So this product has literally turned my dad around 180. And there's a lot of people listening right now to me, someone in your family or either you, somebody needs this product and all you've got to do is share it with them. That to me is powerful. When you've got a product that the masses or everybody on the planet needs to be taking. Now it's unlimited. You can build a massive business. And I think by sharing an amazing product like this and helping people, the residual income and the business, it's just going to unlock financial wealth that you've never been able to find before because we have a very unique product. You've got our full support, you've got the CEO's full support. So this is just a great business to build and we're going to help you every step of the way. Um так, у вашей команды есть а, полная поддержка от Лэри, от меня и от Эрика. И а, как бы что он хотел сказать, это то, что а, пользуйтесь продуктом, а, делитесь продуктом со всеми вашими знакомыми, со всеми, кого вы знаете, и тогда бизнес будет расти. И что он еще сказал, то, что продукт действительно работает, и это проверено на всей его семье, и на отце, и на матери. И у отца был а, инсульт. Три года назад, и а, то есть, как бы, а, папа Ларри не мог а, не передвигаться, не говорить. И как бы, он ну, как бы находился в туманном состоянии. И он продукт использует уже в течение четырех месяцев и чувствует себя гораздо лучше. И Ларри с ним разговаривает каждый день по телефону. и то есть, как бы, Он должен знать то, что, о том, что продукт действительно хорошо работает, и его можно продвигать в массу. Отлично. Благодарю Ларри, что ты в 8 утра по. Э, своему времени выступил для нас, мы много узнали, мы узнали, что есть компания, что есть реальные люди, что вы приедете к нам в Россию, что будут новые продукты, что склад в Германии вот-вот откроется, что ты, несмотря на то, что достиг больших результатов в разных э, видах деятельности, спорт, телевидение, фильмы, реклама ты любишь гораздо больше сетевой маркетинг и более 25 лет им занимаешься. И видишь здесь большие перспективы, большую миссию для людей в виде продукта, в виде здоровья. И также я благодарю Елену, которая помогала нам, переводила. Отличный голос, отличная поддержка. И в следующий раз мы также вас, Елену и Ларе, ждем. И следующая встреча будет гораздо лучше. Сегодня вас... Слышали 875 человек, а на следующей встрече будет гораздо больше. Мы будем э, доказывать, что команда «Успех вместе» второй месяц по праву занимает э, первое место в топ-50. И мы это будем делать не словами, а действиями. Я желаю вам успехов, Елена и Лари, и увидимся next week. То есть next week, следующая неделя, 29 мая. Девятнадцать тридцать Москвы с Эриком, с Еленой и также э, Ларик нам придет как гость. Thank you very much. Yeah, thank, you. Thank, you. Yeah, thank you all so much. Yeah. See, see you Thursday. Yeah. Okay, bye-bye. Yeah, thank bye. you. Bye, everybody. Ребята, отличная встреча. И сейчас коротко, что же делать людям, которые пришли первый раз? Сейчас я попрошу людей, кто в этом бизнесе уже находится, ничего в чат не писать. Сейчас у меня есть ровно 10 минут, чтобы потрудиться с новыми людьми. Кто уже не первый раз, кто уже в бизнесе, вы просто пока молчите, чтобы не засорять чат. А я помогу новым людям достичь определенных результатов. Именно... Помочь людям сделать определенные действия. Итак, все. Внимание, новички. Именно сейчас я обращаюсь к новичкам. Я вас поздравляю. Вы сегодня находитесь в лучшей системе «Успех вместе». Это автоматизированный робот. Это робот, который делает бизнес 90% за вас. Мы научим вас сегодня в YouTube, Facebook, контакт, продвигать этот продукт, продвигать этот бизнес. Мы научим вас делать заметки, мы научим вас общаться по телефону, по скайпу, мы научим вас размещать разные ролики, мы научим вас зарабатывать деньги и научим вас жить совершенно другой жизнью. С чего начать вы сейчас поймете. Главное, ничего не пишите в чат, чтобы связь была лучше и чтобы я вам объяснил. То есть, вы сейчас попали на портал. Кто-то зашел сюда, и вот беленький. Вот кто беленький, видите, слева. Вот если вы беленький слева, вот здесь, значит у вас есть кнопка. У вас, так как это робот, у вас есть автоматизированная кнопка, которая выглядит... Сейчас я вам покажу, каким образом. У вас есть посередине вот такая кнопка. Новички, у кого из вас есть вот такая кнопка «Создать аккаунт», поставьте цифру «5». Вот эта информация для вас, только у кого есть такая кнопка. Вы в системе успех вместе еще не имеете доступа. Этот доступ бесплатный и дают вам все тренинги э, мировых практиков на портале бесплатно. Что вам надо сделать? Вам надо просто нажать на эту кнопочку. То есть вы попали вот по такой ссылочке на портал. И вам надо просто нажать вот эту кнопку, создать аккаунт. Нажмите «Создать аккаунт» вот здесь. Нажимайте «Создать аккаунт», вот кнопочка. У вас появится вот такая страница. Здесь заполните имя, фамилию, город, почта, телефон, скайп и код с картинки. Нажмете «Создать аккаунт». И у вас будет вот такая система, где будет полностью расписание. И вы увидите, что завтра для, для новичков будет две презентации по этому бизнесу. В 14.00 Москвы и в 19.30 Москвы. Моя рекомендация. Нажать кнопку «Создать аккаунт». У вас появится вот такая вот страничка. Заполните данные. И завтра в 14.00 и в 19.30 Москвы будет презентация. Мы будем вас обучать. А в субботу будет тренинг. Тренинг, где мы научим вас, как правильно стартовать, как правильно работать в интернете. То есть вот этот тренинг в субботу в 12.00 Москвы желательно вообще не пропускать. Каждый день вы здесь увидите в расписании, у нас проходят несколько встреч. Вот. Далее, что я вам хочу сказать. У кого нет такой кнопки, у кого нет вот такой кнопки посередине, да, у кого нет такой кнопки, вам ее жать не надо. Значит, у вас уже есть вот такая страница. То есть у кого такой кнопки нет, вы зашли тогда через вот такую регистрацию, вы увидели вот такой ролик, нажали «Войти», вы оставили данные, и вы уже в системе. То есть кто уже в системе, вам не надо нажимать «Создать кнопку». Вот так. Теперь, прямо сейчас вы можете занять бесплатное место, бесплатное место в компании. То есть вы можете сейчас... Занять лучшую позицию в компании. И мы научим вас. Смотрите. В апреле 2014 года мы заняли первое место. 5 апреля 2014 года мы сделали ставт этой международной компании на русскоязычном рынке. Видно вам? И мы заняли первое место. Сейчас идет май. Опять успех вместе первое место. То есть мы научим вас профессионально заниматься бизнесом в интернете, на земле. Если у вас будет желание. Вот так. Теперь новички. Вы прямо сейчас занимаете позицию. И вы попадаете выше, чем американцы, англичане, испанцы. Если вы посмотрите вот сюда, то вы увидите, что регистрация в компанию идет каждую минуту. Практически. Смотрите. Англия, Америка. Почти каждую минуту. Смотрите. Франция. Это международный бизнес. Хорватия, Украина, Америка, Малайзия, Колумбия. То есть вы видите, что идут регистрации. Вам надо сейчас обогнать других людей. Поэтому жмете вот здесь кнопку «Начать бизнес». То есть вам сейчас нужно нажать кнопку «Начать бизнес» и «Менеджер». Нажмите, пожалуйста, кнопку «Начать бизнес» вот здесь. Нажимаете «Начать бизнес». Кто нажал, поставьте цифру «7». Нажали начать бизнес. И вот здесь справа кнопка менеджер. Нажмите кнопку менеджер вот здесь. Посмотрите. Вот здесь кнопочка менеджер и кнопка начать бизнес. Кто нажал поставьте цифру 7. У вас появится вот здесь менеджер. Вот эту фамилию. Кто у вас. Напишите в чате. Кто ваш менеджер. Напишите вот здесь в чате. Вам надо связаться с вашим менеджером. Смотрите, почта, скайп, телефон, социальные сети, одноклассники, инстаграм, фейсбук, контакт. Связывайтесь с вашим менеджером, к примеру, в одноклассниках. К примеру, связываетесь где? В фейсбуке, ВКонтакте, То есть связывайтесь в разных местах. Связались с вашим менеджером по телефону, по скайпу. И вы... В данном случае, что напрямую будете общаться с вашим менеджером. Ваш менеджер вам будет помогать. Ваш менеджер будет вам помогать. И ваш менеджер это ваша путеводная звезда. Вы новичок в этом бизнесе. Вы еще не знаете, что и где жать. И мы научим вас это делать профессионально. То есть вот смотрите, вы нажимаете одноклассники, попадаете на одноклассники. Далее, когда вы нажали вот здесь «Начать бизнес» кнопочку, вот здесь кнопочку «Начать бизнес», у вас появляется вот такая страничка. Вверху надо выбрать русский язык. Выбирайте вверху русский язык. Здесь пишите имя по-английски. Ирина Петрова. Все пишите по-английски. Здесь пишите «Имейл». Здесь повторение имейла. И здесь телефон плюс 7 и ваш телефон. То есть, достаточно записать имя, фамилию, почта, повторение почты и номер телефона. И вы займете место бесплатное в компании выше, чем американцы и так далее. Вот вы попадете вот сюда. В 3500 неоплаченных пользователей. То есть, вы видите, 3500 уже заняли позицию. И более 400 уже пользуются продуктом. Вы заняли вот здесь позицию, и вы уже впереди десятков, сотен, тысяч людей в мире. Потом вы берете продукт для себя. Берете одну, три или шесть баночек, сколько хотите. Я беру шесть, потому что а, три бесплатно из шести. И когда вы берете баночку, тогда вы становитесь выше, чем другие. То есть если вы попадаете вот сюда, в оплаченные вы обгоняете вот этих 3500 и в будущем десятки тысяч людей. Как это выглядит? Смотрите, я вам сейчас покажу почту. И вы увидите, как сейчас люди занимают позиции. Кто смышленный, кто дальновидный, они прямо сейчас уже начинают занимать позиции. И вот вы видите, Любовь Хаустова, давайте ее поздравим, только что заняла позицию. И она встала выше, чем другие она стала выше, чем другие, понимаете? И почему? Потому что этот бизнес устроен таким образом. Кто первый зарегистрировался, тот имеет гораздо больше перспективы. И напомню, начать бизнес, менеджер и создать аккаунт, у кого есть такая кнопка. Заполнили все данные, связались с менеджером, и у вас лучше будет, естественно, система и позиция. Мы будем вас обучать. Вот только что Ирина Багрянская зарегистрировалась. И я ее поздравляю, она обогнала других половиной тысячи людей. Ирина молодец. Вот только что пришло сообщение. То есть этот бизнес устроен таким образом, что кто первый занял позицию, он имеет преимущество. Кто первый оплатился, тот имеет преимущество в десятки раз. И вот посмотрите, вот только что зарегистрировалась Ирина, и смотрите, за Ириной уже зарегистрировалась Елена Егорова. Смотрите, вот Елена Егорова уже зарегистрировалась после, после Ирины Багрянской. Я поздравляю любовь, потому что она опередила их буквально на несколько минут. Видите? А Ирина обогнала Елену на несколько, всего на, на несколько секунд. И вот сейчас, если Елена возьмет продукт, то в конце четверга, в 10 утра Москвы, следующего четверга, все желтенькие, они уйдут вверх. То есть, кто оплатился, он идет в самый верх, и вся вот эта команда становится под вами. И все люди становятся под вами. Вот так. И по всем документам, по всем сертификатам, вы завтра все узнаете на презентации. Продукт прошел независимую экспертизу в ЦКБ РАН, Москва, вот вы видите, продукт имеет международный стандарт СОО и на днях откроется склад в Гамбурге и вы получите еще все документы для Евросоюза. Все документы, сертификаты, лаборатория, все это есть и вам просто надо прийти не сегодня, а в следующий раз, где вам все это покажут. Вот лаборатория, вот лаборатория, вот сайт компании. Бизнес-план компании, посмотрите. Но сейчас занимайте позицию. вот. Далее я вам сейчас дам сайт на русском языке, где вы можете почитать, где вы можете об этом почитать. И дам вам несколько полезных видео вот об этом продукте, и здесь есть бизнес-план на русском языке. Все вы это изучите, посмотрите. И мы видим, что компания сегодня платит Самые большие деньги в истории МЛМ Компания получила премию, лучшая компания по темпам роста, лучший стартап года. Деньги официально получаете на банковскую карту. У нас уже есть два новых продукта, об этом вам сказал Лари. И вы сейчас можете получать за приглашение от 50%, за повторную покупку 75% будете получать в сеть. И можете получать без ограничений по бинару до миллионов долларов и линейка, линейка без ограничений. Ромашка, линейка, хоть сколько человек в первую линию без ограничений и будете получать от 50% плюс 6 ступеней дополнительно. И чтобы получать деньги, достаточно брать всего одну банку в месяц. И вы можете подниматься по карьере, по карьере, и получать дополнительные бонусы за ранги. Дополнительные бонусы за ранги это от 1000 долларов до 100 долларов. Вот вы видите. Плюс вы можете выйти на доход 40 тысяч долларов. Приглашаете всего одного человека в месяц. Он пользуется продуктом. Приглашаете второго во второй месяц. И так каждый месяц по одному. И они по одному. То есть вы не продаете продукт, вы людей приглашаете в магазин. Они также приглашают через 12 месяцев у вас будет 4095 клиентов. И вы будете получать 41 тысячу долларов пассивного дохода, который передается по наследству вашим детям, внукам. И сейчас я хочу, чтобы друзья, я хочу, чтобы сейчас друзья написали доходы свои в чате. Напишите, пожалуйста, свои доходы в чате. Кто же сколько заработал за час, за два, вашу профессию и результаты по продукту. И результаты по продукту. А, пожалуйста, вот спамер в чате, Александр Гровинов, его надо удалить из чата. Не обращайте внимания на него. А сейчас напишите результаты по доходам. Так как время ограничено, я вам даю информацию. То есть вот, что такое головной мозг. Вот результаты, кто пользуется этим продуктом. Вот, друзья, ссылка, еще раз напомню, на лабораторию. На лабораторию. Вот люди пишут свои результаты по доходам. Вот ссылка на сайт. Вот люди пишут результаты. И сайт компании также сейчас вам покажу. Все изучайте, смотрите. И смотрите, сколько денег люди уже заработали. Вот вам лекция эксперта лекции эксперта По, в области этого продукта. Вот вам э, фотография, где сравнивается Мадонна и Алевтина Бедешева, две ровесницы. Мадонна пьет астаксантин. И вот так вы будете выглядеть э, в таком возрасте, если будете сейчас потреблять вот такое питание. А, далее. Вы видите, что вот сайт вам владельца компании, владельца компании. И у нас есть множество информации, которую сегодня вы не узнаете. Но мы вам ее покажем. Наша компания заняла первое место раз. Наши владельцы, они миллионеры. И вот такие деньги вы будете получать. Без риска, без продаж, без инвестиций. Я заработал за первых 10 дней 112 тысяч рублей. три тысячи 109 долларов. И вот здесь люди пишут, смотрите, что мама в декретном отпуске заработала 800 долларов. Вот Александр Пескун заработал 300 долларов. Иван Вов, начальник участка, заработал 600 долларов. Вы видите, что Иван Росков заработал за 10 дней более 600 долларов. Инвалид, значит, домохозяйка Лена Парневая более 700 долларов. Молодец. И мы видим, что люди зарабатывают колоссальные суммы денег. Это видно, видно. Мама в декретном, от, в декретном отпуске за первые 20 дней 800 долларов. Домохозяйка 235 долларов. Вот. В каком рейтинге наша компания на первом месте? Пожалуйста. У нас все аргументировано, нам нечего скрывать. И сейчас я вам покажу рейтинг, где наша компания в мировом рейтинге. Вот он, мировой рейтинг. За последних 6 месяцев. Пожалуйста, смотрите. И вы видите, что на сегодняшний день, на сегодняшний день все, что мы говорим, это аргументировано. Люди зарабатывают деньги. И сейчас уже многие люди занимают позиции. Поздравляю Елену Егорову, вот только что зарегистрировалась. Поздравляю Ларису Чебан, только что зарегистрировалась. То есть вы молодцы, вы суть уловили, что сначала нужно занять позицию, а потом задавать вопросы. В чем отличие Ли, Елены и Ларисы? Они сначала занимают позицию бесплатную, а потом задают вопросы. И у нас есть робот. Мы, смотрите, устанавливаем вот такие вот статусы в социальных сетях. Мы ставим разные ролики. Посмотрите, потом все это вот э, отдельно. Я вам дам несколько полезных роликов. Изучите, посмотрите, как мы снимаем деньги. Если это вам понравится, будем делать этот бизнес вместе с вами. И вот результаты по продукту людей. Просто изучайте информацию. Но самое главное сегодня было прийти, получить информацию, занять место. Денег же вы не платите. Завтра прийти на презентацию, изучить все, что мы вам сказали. А многие люди делают по-другому. Они много задают вопросов и никогда не э, переходят к действиям. Секрет успешных людей, они сначала занимают позицию, потом изучают информацию. И потом задают вопросы. И мы сегодня присутствовали с вами на уникальной встрече. Люди были из 30 стран мира. 875 человек присутствовало в прямом эфире. Колоссальный опыт вы получили от миллионера. И я вас всех с этим поздравляю, потому что у вас сегодня большое будущее. Сейчас жмите кнопку менеджер, начать бизнес. И у нас есть три пакета. Смотрите. То есть вы можете взять одну баночку, всего одну баночку. С доставкой будет и с регистрацией первый месяц 93 доллара. А можете взять 6 баночек. Я взял 6 баночек. Это три банки бесплатно вам идет, и получается первый месяц 243 доллара. А со второго месяца любой пакет дешевле на 20 долларов. Пакет номер 1 73 доллара с доставкой, пакет номер 6 223 доллара с доставкой. Почему я беру пакет номер 3? 6 баночек родителям, друзьям, клиентам. Я не продаю, но друзья и клиенты берут продукт, и нам он достается за 37 долларов. Раз, дешевле в 2 раза. Второе, мы покупаем уровень. Тройная звезда и получаем не 50%, а 56%. И мы поднимаемся по карьерной лестнице сразу вот на эту ступеньку. И получаем с первой линии 52%, это 26 долларов за маленький пакет, за большой пакет 78 долларов. И помимо этого получаем уже за вторую и третью линию. Вот в принципе весь бизнес-план, коротко для вас. Вы получили ссылки, информацию. И последняя моя рекомендация: есть у нас робот. Робот выглядит вот так. Вы вот здесь жмете оплатить робота. Месяц стоит 10 долларов. Я беру на год со скидкой. Это в два раза дешевле. Наш робот сегодня занимает мировые э, в мировой позиции ведущий рейтинг. Смотрите, менеджер должен быть обязательно. Вот здесь на главной странице нажмите кнопку «Менеджер» или вот здесь нажмите кнопку «Менеджер». Он обязательно есть у всех. И вот смотрите, рейтинг «Успех вместе», «Mail.ru». Мы входим в топ-3. Вот «Успех вместе». Жмем вот сюда, и мы видим, что э, на сегодняшний день еще мы идем на мировой рекорд. 1 мая мы запустили домен, и вот так график идет. Видите, вчера установили рекорд. Сегодня еще есть 3 часа, и сегодня уже понятно, что мы установим новый мировой рекорд. И в Алексе, в Алексе, вот вам эта статистика, изучите, пожалуйста, смотрите. И вот здесь, друзья, в Алексе, вы видите, что мы опять с вами находимся, видите, какой рост, феноменальный рост, с 1 мая мы запустились, русскоязычный рынок открыт, открыт в 200 странах мира. И вы можете делать этот бизнес. Естественно, я сейчас говорю быстро, вы завтра можете прийти, где будет более медленная информация, и в субботу будет более медленный тренинг. У нас, так как время ограничено, время позднее у людей, мы хотим, чтобы люди узнали информацию. Поздравляю только, что Николай Пол занял позицию. Николай, я вас поздравляю. Вот только что Николай занял позицию. А... Получается девчонки, которые заняли позицию, смотрите, которые заняли позицию, вот, под ними уже вот такая команда сформировалась. Это называется бинар, когда наставник ставит людей под вас. И мы здесь видим, что уже зарегистрированы э, множество людей, и вот так будет формироваться ваша группа. Поэтому вовремя займете позицию, э, быстрее поднимитесь в нашей команде. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. В заключении покупаете робота. Робота покупаете вот здесь. Жмете кнопку оплатить. Месяц 10 долларов. Я беру на год со скидкой 80 долларов. Это 6 долларов в месяц. Система занимает у нас первые позиции. Вот вам эта ссылочка. Активировали робота. Активировали робота. Настроили профиль. Сюда поставили ссылку на ваш бизнес. Сюда поставили название робота. Нажали «Сохранить», и у вас появляется в настройках 15 роботов. 16 роботов появляется с разным видео, и одна прямая ссылка на конференцию. И вы потом заходите, так же, как и мы, в «Одноклассники», Facebook, «Контакт», делаете, к примеру, вот такую рекламу, вот такую рекламу, к примеру. И у вас люди смотрят рекламу, и вот здесь жмут вашего робота, жмут вашего робота, Открывается такое кино, они смотрят, жмут войти, жмут войти, оставляют данные. И вот так вот у вас регистрируются люди прямо в прямом эфире и растет команда. Это и есть бизнес на автомате. Здесь есть кнопка приглашенные, есть кнопка статистика. Статистика вам показывает, что робот вам платит за первую линию и за вторую линию по доллару. То есть, если у вас есть активные пользователи, вам платят по доллару. И вот здесь вы видите, сегодня через мою уникальную ссылку, которую я сделал вот такую в интернете, презентацию посетило 49 человек сразу же. Плюс вот здесь вы видите, рекламу маленькую посетило 202 человека сегодня. И здесь есть приглашенные. И вот приглашенные Лариса, Ержан, Ольга, Александра. За 22 число, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать приглашенных, вот Любовь нажала кнопку «Посетить конференцию», нажала кнопку «Начать бизнес», заняла позицию, и э, вот Любовь Хаустова обогнала других девчонок. В общем, ребята, так как сегодня не тренинг, а презентация, я думаю, что смысл вы поняли, что есть компания номер один в мире, есть система номер один в мире, есть наставники номер один в мире, есть команда номер один в мире, есть продукт номер один в мире и есть вы, и вы номер один в мире. И вы можете все вопросы задать, нажав кнопку менеджер, нажать кнопку начать бизнес, занять позицию. Менеджер ваш, менеджер, он самый лучший. Вы с ним познакомитесь, он познакомит вас с наставником, с лидером, познакомит с роботом, с компанией и даст вам определенные ролики. Я вас всех поздравляю, всех люблю. Мы лучшая команда в мире, в интернет-пространстве. Мы с вами напишем книгу, мы с вами напишем историю. У нас будут видео, видеодиски, у нас будут с вами э, видеодиски, видеокниги. И множество что еще. И я хочу сказать, друзья, что вы лучшие из лучших. И вы должны понять, что кто бы что ни говорил, но вы сегодня на правильном пути. И этот путь создаете вы сами. Все будет зависеть от ваших действий. Вот как вы будете действовать, так вы будете и жить. А действия идут от разума. И разум вы свой питаете книгами, дисками, тренингами и правильным питанием. И вот эта баночка экономит вам тысячи рублей и десятки тысяч долларов в месяц. Вы не будете ходить в больницу, вы не будете ходить в аптеке, вы не будете покупать БАДы, витамины, лекарства, потому что вот этой одной баночки достаточно, и вы заменяете все другие компоненты. Это лучший продукт года. И за вами ваше решение. Мы вас научим. Вам понадобится 3 месяца, может быть год, и через год вы будете уже иметь хорошие суммы денег. Мы будем путешествовать, у нас будет совершенно другой стиль жизни. Решение за вами. С вами был ваш друг Андрей Шауров. Как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь. Удачи, друзья. Мы сегодня сделали мировой рекорд. И все только начинается.